У вас бывает ощущение, что за вами следят? Стоит только подумать о предстоящем отпуске, как твоя лента в инсте уже пестрит предложениями туроператоров. Обсудили в кабинете выход нового айфона и тут же видите в сторис его рекламу. Тогда это видео для вас. Привет, меня зовут Мария и это Новости Digital. Разумеется, платформы неохотно раскрывают свои механизмы таргетинга. Но все-таки есть способы узнать, почему увидите ту или иную рекламу. В этом видео разберемся с Facebook и последними обновлениями рекламных предпочтений пользователей. Вы, наверное, замечали, что в правом верхнем углу любого рекламного поста спрятана небольшая кнопка с выпадающим меню. Выберите пункт «Почему я вижу эту рекламу?» Сейчас там можно прочитать довольно расплывчатое и общее пояснение про таргетинг на ваше местоположение, пол, возраст, интерес и так далее. Но очень скоро Facebook объединит рекламные предпочтения пользователей в три группы. Первое ⁇ рекламодатели. Эта категория будет включать в себя информацию о конкретных рекламодателях, а также о рекламе, которую вы видели. Второе ⁇ тематика рекламы. Тут пользователь сможет увидеть темы, в которых, по мнению Facebook, он заинтересован. Третье ⁇ данные. В этой категории будет собрана информация о том, как Facebook собирает данные о вас для таргетинга рекламы. Кстати, при желании любой пользователь может отключить сбор определенных данных о себе. Все перечисленные возможности уже доступны в текущих списках рекламных предпочтений. Новый дизайн для раздела рекламных предпочтений упростит управление каждым конкретным элементом и даст понимание того, как и на что влияют вносимые изменения. Также в рекламных предпочтениях можно будет получить информацию, как те или иные изменения в профиле повлияли на пользовательский опыт взаимодействия с платформой. Обновление станет доступно в течение ближайших месяцев. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!